Здравствуйте, уважаемые любители лёд спорта Мы в отличном месте. Посмотрите, это верхушка какого-то горнолыжного курорта. И мне кажется, пришло время, самое время немножечко пошалить. Я даже не знаю, почему я сюда ни разу еще в жизни не летал. Вот конкретно, сколько летаю я здесь в Альпах. Вот сюда, ну то облака висят, то погода нет, то еще какая-то кака. И вот смотрите, сегодня мы здесь. И уже немножечко сразу шалим. Парапланерист какой-то взлетает. Какие-то подъемники, какие-то башни, кабинки летят. И бараны пасутся. Самое главное. А бараны табунами! А вот таких табунов, баранов! Э-цоп-цбэ, -э -э -э! цоп Б! Таких, бар... таких, таких табунов я еще не видел ни разу. Но единственное, я не уверен, что можно шалить так с баранами. Конечно, я понимаю, что мы одним глазком, но как бы не получить чертей за этих цопцб. Потом. Оп, оп оп оп оп оп оп оп оп Ладно, не буду больше. Бачком прохожу. Цопцб, бы цопца цоп Б. Ух. Все, не, не буду больше баранов пугать. Вы знаете, как побегут, потом поступка даст по башке. будет прав. Ведь бараны могут воспринимать меня, как эту самую, орла большого. Мне, конечно, очень приятно. Смотрите, ну, в принципе, орлов больше велосипедисты пугают. Вон они там носятся на этих велосипедах, баранам, в принципе, пофигу. Да, вот и пропланилист стартовался. Ой-ой-ой-ой, бедненький, ай-ай-ай, ай что ж ты тут делаешь-то? Ты ж так не... не... Фух, так, а ветер-то? Ну, ветер пропланилисту в морду. Все с ним хорошо должно быть. Ну, красота. Вот это я кадр поймал. Друзья, так совершенно нечаянно. Летели, летели. И только бац, вот как это всегда бывает, как мы любим. А, а летели мы... А, сейчас я уж тогда вам все покажу, раз уж такая пошла пьянка. Смотрите, мы прилетели оттуда. Там есть такая страна многих озер. Я, может, вам кусочек попробую вставить видео где мы над этими озерами пролетаем, и прилетели вот здесь. Есть каких-то несколько очень красивых и очень зеленых озер. Вот именно зеленых. То есть до этого у нас везде в горах какие-то голубые всякие озера, а вот прямо здесь зеленые-призеленые. Не знаю почему. То ли растворили здесь какую-то зелень, руду, то ли еще что-нибудь, но очень красиво. И вот мы тут с другим планером носились, над этими озерами пытались сделать фотографию и он улетел на плато, где еще одно озеро есть красивое, а я решил остаться и поснимать вам. О, это тот параплан или другой прилетел? Другой. Друзья, еще один летательный аппарат. Интересно, а парапланов боятся овцы? Вот парапланиристам можно ли летать? Над овцами, как вы думаете? Расскажите, пожалуйста, как вы считаете? Так, ну давайте посмотрим нашего бедного пропанелиста, который... Видите, склон немножко работает, поэтому я практически... Ну чуть-чуть опустился, уже, конечно, над овцами я так не пролечу, да и не хочу. А вот велосипедистов... Смотрите, вот они, велосипедисты. Это тоже хулебаник, смотрите. Жу -жу -жу. На своих велосипедах. Жу -жу. И мы. обожаем вот это место. Мне было дико интересно сюда съездить, потому что настоящий какой-то горнолыжный парк. Он понятно, что горнолыжный летом, ой, зимой. А сейчас он, видите, не горнолыжный, а ве ве э велосипедный. эти вот они маньяки, Жу -жу. как они носятся на своих этих вот велосипедах а? Вы посмотрите. Что валят, звери не люди? Эх, я хочу так. А приходится на планете летать, друзья. Вот она жизнь. Вроде как хочешь на велосипеде. Так, ты смотри, впереди, чтобы мы какой-нибудь параплани сбили. Хорошо, Рома? Потому что я сейчас сосредоточен на пилотирование мимо, мимо этих елок. Ой. Почему я сюда ни разу не летал, друзья? Ведь это же просто праздник какой-то. Елочки. Можно вот так вот взять. Жалко задняя камера не снимает, потому что мы ее сегодня забыли. Я ее сегодня дома забыл. Ведь можно вот так. Ух! И по елочкам. Главное не намотаться на какой-нибудь подъемник. Вау. Автомобили чьи-то. И озера. Ну это такой накопительная емкость, видимо, для воды чтобы всем хватило пить. А, нет. Смотрите, купаются, наверное, в этой воде. Слушайте, а ведь можно сейчас похулиганить. Можно очень низенько пройти над этим озером. Конечно, совсем низенько нельзя, мы не будем совсем это нарушать. Но вот одним глазком так, метрах на 150 на дней. сейчас стоя высоко. Эх! Э -э -э, друзья! Это просто праздник какой-то, я как я это место ни разу не нашел не помню, то ли то ли облака, то ли еще что-то я пролетал всегда ниже а, а так, чтобы с самой вершинки ну смотрите, как ой, как оно сверкает это озеро-то ой вообще восторг ну и вот-вот городочек тут можно вообще по улицам полетать планер, который летает по улицам терым-терым-терым такого я еще не делал можно в окна заглядывать. Там все, хозяин замка рассказывает, что нельзя летать над замком, потому что можно заглянуть, как его жена плавает в бассейне. А вот тут-то, посмотрите, можно на заглядываться сколько угодно. И вы можете посмотреть, друзья, чем же занимаются в горнолыжных парках, так сказать, летом. Видно, что машин достаточно много, тусуются, кафе работают, всякие ресторанчики, люди жизни радуются, потоки восходящие есть, кстати, у нас сейчас вверх вперед Кто-то идет, то ли с парапланом, то ли с чем он приземлился, мешок какой-то тащит, это с парапланом. Да. Ну, ну что, ой поток. Да, вот эта вот штуковина дает поток восходящий. Друзья, меня начинает подымать. И я теперь думаю набирать мне высоту или еще пошалить. Надо, так сказать... Ну, давайте чуть-чуть высоты наберем. Она пригодится нам. Э -э, находится эта местность недалеко от Гренобля. Вот Гренобль, кстати, прекрасно виден. Вот теперь я хоть знаю, где это находится. Много раз я пролетал, то есть вот когда возвращаешься с Манблана, часто погода кончается, и вот ты по этим вот как раз шкрябаешь, как вот параплан сейчас по елочкам, так и ты здесь, так медленно, так печально, шкряб, шкряб, шкряп шкряп-шкряп-шкряп, вот и здесь очень вспомнил, почему же я все-таки сюда не летал, вот как крыло показ, где-то на таком уровне чаще всего висят облака, то есть вот эту вершинку даже, не, ну, она и не показывается, то есть когда погода есть. И по вечерам тоже. А сегодня какой-то особенный день. Это очень хорошо. Так, ну что, давайте промчимся. Разочек еще над всеми горнолыжными этими курортами. И я попробую выбраться все-таки так, чтобы домой сегодня долететь. Мы летим с панблана. Это нежданный ролик, как я его называю. Только что были на хребте Рави, озере Анси, тоже очень красиво. Может быть ставлю вам кусочки фотографий каких-нибудь. и. Сейчас возвращаемся. Я, друзья, почему так и икаю, и опаю, потому что я сконцентрирован. Я пилотирую, сейчас высокая скорость. Гонимся с машинами, кто быстрее. Ну, машину мы, конечно, обгоняем. Да, так, Ну, Я над лесом лечу, то есть, если что, вы скажите там, что я не нарушаю ничего. Лечу над лесом. Ну, рядом с домиками, но над лесом же. Оп. Вау, очень все здесь красиво. И вот сейчас я сбросил скорость, поднялся. И как вы видите, я, конечно, ниже вершины оказался. Но я бы не сказал, что сильно уж существенно. Да, ну что, а здесь прямо по курсу, друзья, есть плата, на котором, опять же, очень красиво озеро расположено. Ну, и я попробую плата прийти попробую набрать. Ветер у нас попутный. Мне надо набрать высоту, потому что вот там куча перевалов, которые я еще должен пройти, чтобы вернуться домой до дома. Осталось 72 километра всего лишь. Ох, пилите, пилите пилить еще. Обожаю вот это тоже место. И, к сожалению, не могу показать вам озеро очень красиво. Вот оно там на плато расположено. Может быть, какое нибудь видео тоже кусочек вставлю, чтобы с вами все украсить. Вот это вот ущелье идет глубокое, такое страшное. Вот когда мы с Малабалана возвращаемся, там есть хитрое место, куда крыло показывает. Там горка, на которой надо выпаривать. И однажды туда Клаус привел нашу группу, у нас было четверо, и один из нас не смог выпадить. То есть он занервничал, закричал, что это слишком для меня жесткая турбулентность. Клаус говорит, он творит, be happy. И они опустились, и вот так по дну этого ущелья летели, летели. Рассчитывая вылететь с той стороны И там есть возможность Дотянуть до аэродрома в долине Представляете, вот такая длина этого ущелья Как это все-таки страшно Я лучше, честно говоря, в турбулентности На месте этого человека набирал бы Но ни в коем случае там Так сказать Вот такую экспедицию под дно Не хотел бы иметь Вообще вот эти все ущелья Если низко не люблю Кстати, что-то летит под дно ущелья Вертолет летит Смотри, справа что летит, вертолет? Вертушка, вон, вон, вон, вон, прям по центру долины. Я сейчас кормом покажу, смотри. О, вот. О, видишь? Вертушка. Так, друзья, мы перелетели, и вот у нас склоны. Я, конечно, попытаюсь сейчас тут высоту набрать над елочками, благо вроде как получается. Ну, тоже оцените масштаб. Елочки, поточки, все так вот нежненько, да, ниже плата, поэтому не видно озеро вам. Ну, поточек, конечно, вдохновательный, ничего не скажешь. Я вот сейчас думаю, ну, пытаться здесь выбраться и дальше лететь. Ну, Тоже идиллия, вон видите, барашки, домики здесь какой-то, вон оно, лесное озеро тоже очень красивое. Эти вот под горой прямо прячутся. Вот. А здесь, ну давайте один проход сделаем, по крайней мере, в минусах. 1928 метров у нас высота, засекаем. Очень много елок посохло, конечно, вот видите, вот в лесу прям очень год тяжелый. Засуха ужасная. Вот эта скала, возможно, будет работать, но туда надо еще лететь. Крюк большой, скорость ветра 14 км в час. То есть, конечно, шансов, что мы здесь хорошо наберем, Немного. Видите, вот, если бы не шалил, 200 метров у меня бы было. Никаких проблем домой вернуться не было. А так вот для глубоко уважаемых любителей летного вида спорта поснимали контент-огонь и вы не положь геморрой на свою голову. Ай, как красиво. Да я, я, я, я не прибедняюсь так, чтобы меня похвалили, сказали «да». Спасибо! Вау. Это самому нравится. Вот какой-то заброшенный, ну не заброшенный, какой-то такой выселки населенный пункт. Видите, даже металлические крыши какие-то очень странные. Может тут всякие туристы живут. Так, ну и момент истины. Возьмет наш этот склон. Здесь получается такой хитрый момент, что на него немножко изучили, пробывают. Вот поэтому я рассчитываю по этим елочкам все-таки выбраться. И вот если я выберусь, друзья, то я вам, конечно, покажу э, озеро. Не выберусь. Не выберусь, не выберусь. Ой, гусь, тоска, летит тень наша. Нолик, нолик, нолик, плюс нолик, 1910 метров. Высота как заколдованная, не растет и не падает. Немножечко не хватает энергии на склоне. Вон даже видно, как у дерева листочки всякие, шклям блюд. Ну вот так, чтобы вверх. 1930, 20 метров набрали. Вот здесь такие заросли черники на этих склонах. Такой вкусный. Так, все, теряю высоту. Дальше, видите, там, чем дальше вы учили, тем страшнее. Надо разворачиваться. Эх, друзья, не поминайте лихом нас. Надо заканчивать это видео, потому что все-таки надо работать, надо домой возвращаться. Сейчас я не могу сконцентрироваться, все-таки одновременно снимать видео и пилотировать тяжело. Поэтому пожелайте нам удачи, нам отсюда надо еще выбраться. И напишите в комментариях, выберемся мы или нет. Да, однако вы не прямые. Да и гилис. Врешь! <смех> не возьмешь! Друзья, я взял поток такие, сконцентрировался. Случайно взял его, причем не около горного склона, он как-то с осопи сходит. И видите, приходится единственное крутить на склон достаточно страшно. Это выглядит. Но между тем мы со скоростью 1,8 метра в секунду уверенно набираем высоту. Вот это вот, вот эти осопи, наверное, прекрасно работают, прогретые. Хух, можно выдохнуть. Кто там написал в комментариях, что мы не долетим. Вы не правы, мы долетим. Но я надеюсь, что все написали, что долетим. Потому что я чувствую, что в наш экипаж верят. Вот птичка с нами летает, и вот оно, открылось озеро. Вот как раз красивая плата. И сейчас мы над этим озером, друзья, пролетим. Я не я буду, если мы не пролетим. Так что вы немножечко подождите. Полюбуйтесь, как мы набираем высоту, и... Потом я после озера знаю, что делать. То есть я, конечно, мог бы сейчас выбрать вообще высоко превысоко высоко но тогда над озером придется лететь высоко. Это же не наш стиль. О, вы можете посмотреть, как страшно крутить мне на скалы. Вот это самое неприятное ощущение, когда ты доворачиваешь планер мордой в скалу. И в широкий угол у камеры, поэтому... Вам-то кажется, что до склона как до Марса. На самом-то деле до склона немного. И вот это всегда разворот мордой в склон. Ой-ой-ой, у меня ж... оп, скорость побольше. Вот сейчас, раз. Потом у нас движение. Конечно, в такой конфигурации важна именно скорость. То есть если скорость есть, то в случае, если что-то идет не так, можно отвернуть, более энергично, там еще что-нибудь сделать. А если скорости нет, то планер просто перестает управляться. И вы можете лететь и прямо на эту скалу и сделать уже ничего не успеваете ну, Конечно, не наш метод овлечку чуть от себя чтобы скорость увеличить ну, вот она клякса озера появилась я пройдусь над озером пройду вдоль этого хребта и потом с противоположной стороны зайду там должен быть динамический восходящий поток от ветра Я им воспользуюсь то есть вот э, знание того что нас ожидает это важно с одной стороны можно, конечно, перестраховываться постоянно. вот Сейчас могу остаться в этом потоке. 2 метра в секунду уже даже. И вот со скоростью 2 метра в секунду набирать, набирать, набирать, набирать, набирать. Но Теперь даже не получится ничего красивого. Вот проверяю, как с вершинки сходит или нет поток. Нет, был я месяц полтора-два назад над вот этой системой всей. Здесь было все зеленое. Сейчас, конечно, уже не очень-то зеленое. Ром, переставь, пожалуйста, закрыла в положение единичку. Да, потому что мы сейчас будем разгоняться активно. Так, ну вот, друзья, как выглядит свобода. Я выбрался повыше. Теперь мне уже совсем ничего не страшно. Я начинаю разгоняться. Оп. Ох. Ох. Как-то хитро все. Ну смотрите. Ой. Ой-ой. Однако потряхивает все-таки турбулент беспоричная. Вот это все плата было зеленое, я его называю плата 10 озер. Ну, тысячи, наверное, нет, но очень много есть озер. И оно, конечно, очень долго после зимы приходит в себя. А сейчас, смотрите, вся трава выгорела. Несмотря на то, что вот воды много на этом плата. Все такое достаточно сильно выженное. Это, конечно, обидно. Видно, досадно, но что делать? И вот озеро, которое я вам хотел показать. Я сейчас разгоняюсь, пройду максимально низко над ним. Скорость у меня сейчас 200, я выжму где-то 250. И здесь палаточки всякие. Туристы должны быть по идее. Но туристов я не наблюдаю, куда-то делись. И вот это красный. И уходим от этого озера. Видите, я всю энергию, которую потратил, выплеснул. Вот вам кадр этого озера еще. Так, а мы между тем отправляемся в путешествие. Ну, здесь можно еще высоту набрать. Ну, подумаю я, что мне дальше делать. В любом случае я показал вам все, что хотел, друзья. Вот еще один раз ракурс на эту красоту. Очень хорошо получилось. Ой, я прям вот когда все удается, прям просто кайф от действий. Вот теперь точно. До новых встреч, благополучаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. ге гей, гей!